Уже больше года мы с тобой играем в колдушу И, по сути, не так сильно замечаем, как она преображается Это как с дальними родственниками С которыми не видишься года два А потом по приезду они тебе говорят Здорово, мужские мужчины! Ничего себе бумажное! А если серьезно, мужики Очень захотелось сделать такого формата кинофильм В котором я поделюсь с вами мыслями По поводу добавления тех или иных приколюх в игру Если вдруг ты случайно наткнулся на это кино и думаешь, играть или не играть в колду? Тогда обязательно досматривай до конца, много чего интересного для себя узнаешь. Итак, тринадцатый сезон. Что же он в себе таит? Какие мега крутые ништяки принес? И какие проблемы организовал? давайте разбираться вроде бы обычный сезон с новыми рулетками ивентами, скинами и прочим визуалом как бы да об этом более интересно лёша Варзет расскажет и я же хочу посмотреть на скелет игры и что с ним произошло это обновление такое же важное как и обнова с добавлением кастомизации оружия а все из-за того что наша колда расширяется ни для кого не секрет что недавно ее запустили во вьетнаме и буквально буквально в этом месяце в Китае, и последний рынок очень востребованный, и как вы понимаете, конкуренция там ого-го, поэтому нужно было представить такой продукт, которому был бы интерес, и к которому бы тянулись люди. То есть, все наши глобальные внутренние изменения не случайны, они готовились именно для выхода игр в других странах, естественно с расчетом на максимальный охват. Так, это мы запомнили, давайте вернемся к если у кого-то слабенький телефон и были заблокированы высокие настройки графики, то прямо сейчас зайдите и проверьте этот параметр. Скорее всего, он у вас открылся, так как наконец-то более-менее оптимизация для слабеньких телефончиков пришла. Кстати, мужик, напиши в комментариях, открылись у тебя эти значения или нет. У моего брата-брата Самсамыча все стало доступно, и я первым делом решил рассказать тебе об этом. Насчет оптимизации в целом скажу в конце кинофильма. Так что не переключайся, и с вертушки я надеюсь, ты кулакер шабанул уже ты заметил мужик, что я чуть-чуть музыкой занимаюсь и для меня музыкальная составляющая это просто одна из важнейших причин задержки в том или ином деле. Так и в игре: музыкальное сопровождение, эффекты ранений, звуки ходьбы по той или иной поверхности проработаны еще лучше и качественнее. И, конечно же, атмосферная музычка, встречающая нас в Лобе, погружает нас ее еще больше в новогоднюю движуху. Короче, здесь прям класс. Дальше хочу поговорить про королевскую битву. Да, мать ее, королевскую битву. Ты знаешь, мужик, что туда я не особо уже захожу, ибо в свое время переиграл, и она мне немного наскучила. Но сейчас я хочу вот тебе что сказать. Они подправили регистрацию выстрелов, и даже появилась баллистика. Я сам, если честно, с открытым ртом сидел, не понимая, как так-то. Теперь в КБ снайпер тайм можно творить, потому что пуля летит нормально. Ну уж точно никак. Было. Еще порадовала адекватная прорисовка вдаль противника. Раньше расстояние прорисовки врага было не очень большое, из-за чего снайперские винтовки раскрывались не во всей красе. Зато сейчас мало по малу это исправляют. Хорошо, что добавили и механику более реалистичного управления парашютом и летательного костюма, а также нормально, что сделали анимацию положения лежа. Единственным остается вопрос заполненностью катки живыми игроками, так как в классической королевской битве на такой большой карте по-прежнему не хватает живых столкновений. Но я думаю, это вопрос времени. К тому же, в целом, королевская битва стала лучше. Может быть, даже что-нибудь по ней запишу, но это не точно. Переходим к моей любимой сетевушечке. Конечно, самое крутое, что у нас появилось, это анимация перезарядки оружия с передергиванием затвора. Это круто, бесспорно. Но мне больше всего понравилась смена оружия и гранат без микростана. Благодаря такому, вроде бы незначительному действию, игра стала в разы динамичнее. Теперь как никогда актуально носить во вспомогательном слоте дигл или другой пистолет. Еще бы добавили перк, как в Modern Warfare, быстрая, смена оружия, и сделали бы кулдаун у липучек и оглушалок поменьше, чтобы еще мощнее творить движ в рейтинге. Было бы вообще прям балдежно. Прям как в крутейшем по калдушке. Сливы, гайды, секреты, лайфхаки, мать их. И еще дохрена инфу ты найдешь только там. Также, мемасы с приколдессами чекай. И сборки киберспортивные забирай, или же предлагай свои. Админы, святые люди и проводят конкурсы каждую неделю. А сейчас, перед новым годом, они там только такой пушечный конкурс замутили, что просто пушка страшная. И у тебя, мужик, остается лишь один вариант развития событий, в котором ты делаешь Let's Go по ссылочке в описании. Еще у нас появился небольшой снайперский фикс устойчивости после прицеливания. Но лично я какого-то дискомфорта не почувствовал, скорее всего в силу своего геймплея. Но зато почувствовал вот что. Так как обнова свежая, то естественно и какие-то баги у нас свежайшие образовываются. Например, коряк и бандит бурстом стрелять начали. В королевской битве пропадает звук вертолета, черные краны и вылеты. Это все нормально. Все потихонечку исправят. Нам стоит только лишь подождать. Все прошлые ошибки разработчики более-менее подделывают и делают игру лучше. Я слишком много не стал разглагольствовать про добавление там сноубордов, фиксы и бафы того или иного оружия, про добавление процентной системы в кастомизацию оружия и многое другое. Более подробно, мужики, во всяких почноутах можете почитать, а лучше просто играйте и все увидите. Я выделил лишь самые решающие изменения, которые бесспорно освежили игру и сделали лучше. Ну а баги нам конечно же исправят. Стоит лишь чуть-чуть подождать. Разработчики, вам огромное спасибо, что делаете красиво. Ты, кстати, брата брат тоже сделай красивый и напиши, что именно тебе понравилось в этом обновлении. Что самое главное добавили разрабы, чего игра стала просто мегапушечной. Ты пока пиши, а я рандомный комментарий поставлю а за ними топовые. Рукопожатие и благодарочка летит Тарасу Гренке и Сайберу Зеру за оформленную спонсорку. Спасибо большое, мужики, за поддержку, красавчики. И я напоминаю, что уже в следующем фильме я объявлю двух победителей в конкурсе на мою мерчуху. Залететь и поучаствовать ты еще можешь успеть, поэтому переходи на кино по подсказочке сверху. И, кстати, напиши в комментах получил ли ты Госта Скрытность или нет. Не, он что-то пока не пришел, а я пока музычку заряжу. Пока. и мелькает во тьме, снова я до утра выкрех, снова в рейтинге я выбираю любую снайпу, как прикольно и как хорошо. Главное, что баншотычь прошел. Я приятную он дрожащу с головы дано. Ты в колде позабудь обо всем, этот бой нам покажется сном. Я опять снаперю и тебе говорю, дружок Пулачело сейчас шебанешь, и под елкой подарок найдешь. Давай в следующий год мы ворвемся вместе с тобой. Этот буй нам покажется сном, я опять снаперу и тебе говорю, дружок кулачелу сейчас шибанешь и под елкой подарок найдешь. Давай следующий год мы ворвемся вместе с тобой. Эй. Ты в колдеба забудь обо всем. Этот бой нам покажется сном, Я опять наперю и тебе говорю, дружок. Кулачеллу сейчас ошибаншь, И под елкой подарок найдешь. Давай следующий год мы ворвемся вместе с тобой.